Так и всем привет, дорогие друзья. С вами Банэн и я хотел бы сделать обзор на карту One Day to Death, что в переводе один день до смерти. До смерти. <coughs> Это карта на версию 1.13.2 и не требует установки каких-либо модов, лишь ресурс-пак. Перейдем к плюсам и минусам. Геймплей. итак я впервые вижу такую карту на выживание то есть обычно это режимы на каких-либо серверах то есть тут есть всего четыре режима это побег обычное выживание баталия z и battle Royal. ну battle royale это соответственно вы как бы с друзьями играете типов в пуг с элементами зомби а баталия z это пвп с друзьями до 8 очков придем к, к двум остальным выживание это вы просто как бы соответственно будете выживать а, а есть еще побег там сюжет заключается в том что а, вы как бы ну, просто вы должны э, уехать с э, деревни э, найдя два колеса канистру бензина э, и как бы соответственно уехать. вот но это э, будет довольно таки трудная задача э, также есть гибкая настройка режимов э, можно выбрать день ну можно выбрать будет ли день x пока что я еще не опробовал этот день x так как я играл все время без него можно выбрать время суток погоду а также в мультиплеере можно использовать возрождение то есть если один игрок будет жив то вы сможете возрождаться как я понял вот ну в принципе у меня все вот как я хотел сказать да только одна карта Ну, чем впервые вижу такую карту где можно как бы выживать в зомби апокалипсисе. Ну, перейдем к следующим плюс новая версия да этот проект сделан на новую версию 1.13.2 ну как новую версию на предыдущую версию 1.13.2 также не требует установки каких-либо модов, лишь ресурс пак. В принципе, я никаких лагов ничего не заметил, никаких багов. Вот. Ну и также перейдем к другим плюсам. 3D модели. Здесь есть собственный ресурс-пак, где есть 3D-модели разных оружий, аптечек, бинтов, тут даже есть бинокль и очки ночного зрения. Сделано все качественно, все очень красиво. И я догадываюсь, что оружие тут взято из пака за CBM Guns. Вот, я оставлю ссылку как на карту, так и на этот пак в описании. А теперь перейдем к минусам. Карта. Что касается карты, так это она ну, не разнообразна. Здесь все время встречаются одни и те же постройки, вот всему вот это вот архитектура не блещет такими вот решениями. Ладно, на все я оставлю ссылку в описании. Всем удачи и всем пока.